всем привет невероятно но совершилось самое интересное самое главное мы находимся в автомобиле Kia K900 моя главная задача помочь Кириллу найти ответы на те вопросы, которые он а обозначил. Кирилл, привет! Э -э, и я тебя еще раз поздравляю. Приветствую. Давай попробуем понастраивать. Здесь есть очень много разных кнопочек. Насколько я понимаю, сиденье э, урегулируется в двух направлениях. Нижняя часть и верхняя. Я, буду, я постараюсь сейчас сесть так, чтобы сидеть тебе в пол И вот подниму свою эту вещь, э, возьму свой инструмент. Так. Давайте, и да. буду готов начинать с тобой работать. Сегодня погода солнечная. Я смотрю, тут есть всякие такие приятные аксессуары в виде шторки заднего стекла и шторки боковых. Можно им подключать. По сути, сегодня мы находимся как бы в мини-офисе. Пожалуйста, расскажи немного о себе. Кто ты, чем ты занимаешься и вот почему ты написал, собственно говоря, вот в комментарии пост к вопросу. Мое основное поле профессиональной деятельности это коммерческий банк я занимался розничным бизнесом а это все что связано с розничными клиентами mm -hmm. зарплатные проекты кредитование и так далее вот. сейчас я работаю в чуть меньшем да но наверное в более даже актуальном вот сейчас да, с точки зрения рынка банке вот это банк СКБ я значит отвечаю за часть розничной сети курирую дополнительные офисы вот все что связано с самими офисами mm -hmm. да, то есть все что связано с работой управляющих этими офисами Себя, как для руководителя важен личностный рост важен ли личностный рост для твоей команды для каждого из них безусловно важен тогда получается мы с тобой подходим к некому э, пониманию тому что вот как правильно развиваться через развитие человека? То есть, в первую очередь, ты как руководитель должен развивать и себя, и свою команду. Возможно, что э, развитие личностного роста, она больше приоритетно для твоих э, подчиненных, имеется в виду топов. Возможно, руководителей этих отделений или замов. У сотрудников может быть несколько другая мотивация. Вспоминая вот, пирамиду «Дома слова», наверное, mm -hmm. это вот, ну, такие базовые фундаментальные вещи – обеспечение семьи, безопасность. Так Конечно. вот, э, двигают все-таки это лидеры. Ты и твои руководители. Каким важным инструментом ты, как руководитель, должен обладать? Я думаю, что это вопрос, наверное, коммуникации. Коммуникации, конечно. Вот э, сегодня самый популярный инструмент управления станции бизнес-коучинг. Именно не консультирование, когда ты говоришь, как происходит все время сегодня управление людьми, иди сюда, делай то. А задача руководителя сегодня, лидера современного 21 века а, – от, от, от, отказаться от консалтинга в VC, то есть консалтинг – VC-коучинг. Перейти uh -huh. в коучинг для того, чтобы uh -huh. человеку uh -huh. дать возможность самому прийти к решению, которое, а, его изнутри, но которое, а, б, тебя удовлетворяет как круглый. Поэтому каждая из твоей команды раскроется, и тебе удастся возможность подать, дать им вот это представление. Я, кстати, попробую сейчас сделать что-то нам было чуть попрохладней. Потому что стало тепло на улице. У меня а... даже есть вентиляция сидений. Ты знаешь, я когда разговариваю с руководителями в многих компаний, я достаточно часто провизирую каждый день в разные компании. Некоторые из них говорят, у нас нет HR-департамента, некоторые говорят, что у меня нет времени, нет ресурсов там или еще что-то. Uh -huh. а, на самом деле, инструменты управления э, и инструменты развития, они находятся под рукой. Очень важно, прежде чем запускать информацию, очень важно подумать инфраструктура, по которой может достучаться до каждого, чтобы зажечь каждого отдельного сотрудника. Мне В первую очередь, это зажечь. должна быть твоя себя и зажечь своих команд. Зажечь да. Итак, самое простое, это скопировать ссылку на какое-нибудь интересное видео и, мягко говоря, отправить, отправить. ее по часу. Что еще? Да. Как я уже обозначил. я. Ты учусь учишься, в данный слушаю. момент ну, вот. да вот то есть это первый очень важный канал коммуникации давай вот, вот черпнем воды из этого колодца два или три раза в неделю вот и два, каждый три, день что-то полезное ты можешь оттуда почерпнуть само собой хоть раз. одну мысль ты точно сможешь один день унести. абсолютно точно то есть да. я предлагаю тебе если ты можешь это сделать готов ли ты дать нам обещание что каждый день Идя на свои занятия, ты будешь какую-то интересную мысль, которая явно важна, рассылать в свои отделения. Создать систему непрерывного обучения и развития твоих коллег достаточно легко, если ты используешь просто элементарно и смотришь вокруг, что лежит. Создать систему легко, это я говорю, в моей голове система. А вот как бы ты простроил эту систему постоянного апдейта, развитие человека, вот как бы ты ее себе видел, вот из каких элементов бы она состояла, как часто, вот просто расскажи, И представь, что тебе бы стояла такая задача. Я думаю, что фундаментально нужно э, выбрать каналы получения информации, да, то есть это или, или радио, вот, или подписки на популярные сейчас телеграм-каналы, да, или подписки на в социальных сетях, на паблике от профильных специалистов. вот И прям ежедневное, 3-5-минутное просматривание контента да, на тему того, что произошло в мире. Интернет и технологии превратили книгу в электронную, просто в ссылку, которую может открыть и передать книгу, становится легко. Это раньше нужно было идти в библиотеку, взять книгу. То же самое с лекциями лекции, а есть как записанные, а можно также и записывать лекции. И если ты говоришь, что ты сам хочешь на, ходишь на MBA и да, знаешь да. очень много, а мало того, ты рассказал своей информации о том своей карьере, что ты работал сам на рядовых позициях. Само То собой. есть тебе никакого труда не состоит придумать или разработать какой-то курс, угу. где и ты бы стал профессором условно говоря для своего коллектива. Чтобы правильно и продуктивно развивать, нужно формировать желание развиваться. развиваться развиваться самому и развивать своих Как сделать так, чтобы клиент захотел постоянно развиваться и обновлять свои потребительские привычки? Клиент пользуется сегодня по привычке какими-то услугами. И мы должны а, помочь ему, а, а не только помочь, но у нас еще и планы стоят, продаж, например, угу. а, выполнить эти планы для того, чтобы в, в новые, привлечь его к новым условиям там, и так далее и тому подобное. Угу. Мы понимаем, что первое, когда клиент готов идти на э, изменение своих потребительских привычек, это интерес решение его потребностей. Именно. Это первое. А второе, мы видим, что сервис – это такие три главные шкалы. Это отношение компании к этому клиенту. Это, а, решение его потребностей, и это, да, точность подбора продукта под его запросы. Сейчас во Франции происходит такое понятие, как президент Макрон проводит mm -hmm. уникальную акцию, такой не было с порядка, там, 200 лет во Франции, называется «Великая консультация» когда полтора миллиона консультантов были привлечены во Франции, для того, чтобы понять, чем сегодня народ Франции недоволен в области управления. И в рамках каждой мэрии, каждого участка были созданы такие моменты, когда люди приходили и рассказывали, что они хотят от государства. И вот сейчас идут великие прения, когда они обрабатывают эту информацию, и потом, видимо, президент Франции будет высказывать некую новую свою политику в отношении... Вот, это ну, очень такой проективный подход. Да, но это на самом деле очень Про простой консалтинговый прием, когда ты берешь и просто клиента спрашиваешь, что тебе нужно. Это, Поэтому, это грубо говоря, вопрос мнения. Да, что возвращаясь происходит. к вопросу, как человека использовать постоянные клиентские предпочтения, сдвинуть на другое. Нужно, как мы говорим, вызвать у него интерес да. и создать классный сервис. Вызвать интерес можно лишь только тогда, когда ты четко понимаешь, что человеку нужно. Угу. Что бы ты сделал? как один из профессоров высшей школы экономики говорит, что работа руководителя заключается в том, чтобы из большого неизвестного вопроса трансформировать его в перечень понятных и понятно как решаемых действий. – Прекрасно. Скажи нам, доволен ли ты результатами? – Да, Роман, доволен как прекрасно. результатами, так и своими новыми познаниями о коучинге. – Все, так. что главное, это люди, развиваем людей, Ответственность за развитие людей это ответственность управляющего, ответственность руководителя, менеджера, Твоя который... ответственность, который да, руководит да, этими людьми. Да, да, <свят> да, потому что всегда хочется сказать, что это кто-то должен развивать людей. Очень важно понять, что это твоя пришла. Да. То есть очень важный алгоритм, да. Роман. Спасибо. Прям это было бы полезно. Большое тебе спасибо. Спасибо огромное. Да, вот, и мы насладимся еще э, поездкой в автомобиле Kia k 900 для того, чтобы доехать, довести тебя до твоего офиса и да, вот ты можешь можем. продолжить э, на свой рабочий день. Спасибо огромное, Роман. Да. Спасибо.